Здравствуйте! Хочу показать интересный лепесток для раскрывающегося бутона. Делаем острые вывернутые лепестки канзаши из двух видов лент. Для одного бутона понадобится по три лепестка. Собираем лепестки для будущего бутона. Лепесток из парчи накладываю внутрь белого лепестка, чуть выдвинув его вперед. Таким образом закрепляю его на клей. Собираем все лепестки и собираем бутон. Каждый лепесток собираем нахлест. Таким образом получается раскрывающийся бутон. В следующем моем видео смотрите мастер-класс по созданию вот такой композиции.